Я всегда отшучиваюсь, я водолей, вот, водолей очень непостоянный, соответственно, я мог заниматься год одним, потом второй год другим, мог полгода заниматься третьим. Ну и, в общем, вот эта постоянная смена какой-то деятельности, каких-то хобби, да, интересов привела к тому, что, э, как бы, ты такой уже вроде бы взрослый человек, э, умеешь многое, но ничего не умеешь как профессионал. У меня всегда была мечта, э, там, с детства меня вдохновляли барабанщики mm -hmm. разные группы, то есть я следил именно за ними. Купил барабанную установку, есть подвал, думаю, надо там привести его в порядок, привел в порядок, mm -hmm. думаю, о. К нам куча музыкантов приходит выступать, и мы всегда сталкиваемся с одним и тем же. Ребятам негде рептировать. Соответственно, они репетировали в, в этом же подвале, там, на моем оборудовании, хотя там сложно было назвать каким-то оборудованием, то есть там была одна колонка, один микрофон караоке и барабанный установка. все. Но этого было уже достаточно для того, чтобы ребята себя ощущали хорошо и могли отработать тот или иной материал. Я понял, что есть спрос, есть помещение, нужно с этим перейти на парад идей, собственно говоря, и сказать, что я хочу создать ну, некую точку притяжения для молодых музыкантов, э которые будут помогать развивать именно комьюнити, потому что комьюнити в Новосибирске, ну, я, по крайней мере, не наблюдаю. ТЧК Стрит Студио — уличная студия, э на которой достаточное количество оборудования, там аналоговая драмашина, миди-контроллер и много других непонятных слов, вот, куча перкуссии, э и любой желающий может подойти что-то наиграть, напеть, просто поимпровизировать, поджемить в общем, почувствовать себя артистом, каким-то музыкантом. А, самый прикол в том, что мы это все дело записывали нон-стопом. Мы все почистили, оставили какие-то интересные для нас сэмплы, э, звуковые отрезки. В основном это вокал, либо какие то перкуссия, там, металлофоны, шейкеры и прочие штуки. Поставили себе планку 7 треков минимум, сделали 8. А, очень, очень разнообразный альбом, разношерстный э, по жанрам. Но я считаю, что каждый найдет для себя свою песню. Первый — это мой проект. Группа Устал, нас там четверо, и мы активно пишем музыку, и мы играем чуть меньше года. То есть, мы друзья. Я там играю на барабанах, и, собственно говоря, с недавнего времени якобы занимаюсь менеджерской деятельностью. Отыграли на большом количестве площадок, в, в пару синглов выкатили, заключили договор буквально недавно с питерским лейблом Peter Explorer, который занимается э, дистрибуцией нашей музыки, выкладыванием на цифровые площадки. Хочу заниматься музыкой. Все. Вот, Надеюсь, что в 2020 году буду заниматься только музыкой. Вот. Но для этого надо впахивать, конечно. Вот. Ну, а этаж из работы давно, тут частичка как бы меня уже, поэтому э, немного тяжело, потому что надо постоянно грядиться Но как бы там молодая команда, которая за мной стоит, поэтому я думаю, что все будет хорошо. Э, миссия есть. Миссия такова, э, что хочется изменить э, именно культуру э, слушателя. То, что пока на данный момент имеется у нас в Новосибирске, сказал, что это то, что нам нужно. То есть я не скажу, что я все успеваю. А, реально бывает в запаре, потому что куча факторов возникает, да, ситуации. То есть я тот человек, который не ведет блокноты, не ведет а, там трейла и прочие штуки, потому что, ну, у меня просто нет времени на то, чтобы туда все забить. Я точно знаю, что у меня на сегодня вот такой-то вот пул работ, а, такой там пул задач, все. И нужно на каждое уделять внимание, времени, время и силы и не забывать отдыхать. Чтобы не выгорать, надо отдыхать. Хочется быть каким-то не лидером, а, наверное, каким-то куратором, наставником, человеком, который, ну, вдохновляет, наверное, то есть вот так. Сейчас это по-другому работает. Нужно больше давать свободы, когда будет больше места для креативности какой-то, и ты сам будешь получать удовольствие от того, что в итоге происходит.